Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.